Неожиданно. Никуда я не пойду. Я спасу тебя. Приветствую всех любителей видеоигр. Похоже, ты узнал еще немного о моей силе. Так, в каком плане узнал? Давай сейчас сразу тоже отдам. Почему? Потому что не хочу из 50 носить две штучки с собой. Фиг знает, когда она еще заполнится. Поэтому сразу отдадим и положим. Господарь Токио, да, естественно. Вот а уж не купол так мы передали 138 а это это уже 57 процентов но прежде чем продолжать дальше мы пойдем сначала доп задания потом ворота потом доп задания и сюда мы судя по всему заехать никак не сможем да да только уже потом на мотоцикл с этим мы потом разберемся сюжетки потом будем. собирать духов это конечно такая муторная штука Божечки, лучше бы я это в не видео делал а то я полтинчик собрал это буквально ну, не знаю ну 15 наверное за не люблю ходить тут одна назад кто это потун какое-то невидимое существо которое оставляет следы да идет, слышит, -то -то. Может, это как раз человек в маске? Сложно сказать. Давай пройдемся по этой галерее. Давайте. Так, куда идти? Туда? Сейчас, сейчас, сейчас. Так, я не знаю, у меня фул, не фул. Так, вот делаем. Да не, это не топотун. Это как... О! Так, здесь, наверное, бабушка, да, нам покажет? А, нет. А вот и они. Смотри. Что-то тут не так угу. Следы есть, но присутствие ее кайф я не чувствую Интересно, ага. куда они ведут? Давай посмотрим Так, ну они ведут туда, хорошо Ну там уже сразу вижу злых духов парочку Тебя мы сразу выписем. Тебе парочку... А, она в Балахоне, она, кстати, более защищенная Подожди Ага Так, минус парочка сразу А где сердце? Да ладно, так заныкали. Я ж так не попаду. А. Да, хорошо, мы туда чуть попозже сходим. Блять. Блять. Душ ты освободить надо. Я считаю, что да. Отлично. Огонь нам не нужен. Там он пусть чилит стоит. Так, а нам сюда. можно еще раз следы? Спасибо. А, это нет, я подумал, что это статуя, а это не статуя. Так, он налево пошел, хорошо. Три устрела достаточно, тебе три. Он сейчас там пока встанет, я пока это все задушу. Встаем, да. Ну ты вс. все. Она в другую сторону, что ли? А, да нет, в эту. Так, ага, вот он сюда пошел. Хорошо. Есть что-нибудь? ну лезть наверх. Угу, хорошо. Сейчас я опять залезу. А так, не ребятки ждут сильные. А, да, нет, вроде. Пока никого. Ой, я тут недавно прыгал. Дуп собирал. Так, куда следы ведут? А, в эту сторону. Хорошо. Чтобы ускорить процесс, сделаем это вот так. Ага. И еще раз, чего? это давай. Ага. Ага. Угу. Угу. А, не понял. Блядь. Ого, он типа туда ушел. Там безопасно, ты не в курсе? Я так испугался. Чего бы мне быть в курсе? Зайдем туда, узнаем. Ну пошли зайдем. Фу, я ж прям немножко это самое вздрогнул. О, зеркальный мир, да? Начало положено. Теперь бы еще понять, куда идти дальше. Да, да зеркальный. такое ощущение, что это место заблудилось само в себе. Так, уже вижу пару призраков, которые будут нам мешать. Судя по следам, пошел, он. пошел туда придется планировать да ничего страшного я что зря прокачался что -ли? так Что там угу, угу. так наверх смотрите у нас карты кстати нет поэтому здесь нужно будет прям ну как-то стараться следить за тем куда я иду и зачем потому что если я потеряюсь то будет прям вообще не красота так хорошо а -а. Не понимаю немножко. А, все вижу. Так, можно сразу шаги? Спасибо. Ой, а ты легкой добыче-то было оказывается. Можно, да? Так, вот и дальше. Следов не вижу. Где следы? Не понял, ничего. Наверх пошел шал. Знаете, там лук и стрелы нам предлагают. Я думаю, это не просто так. Опа. Так. А, еще выше. Окей. Так. Ага. Так, вот Может получится перебраться на этой платформе? Так, с а что мне туда что ли? А, вижу, да. А неплохо. Блин, офигенуры не сделал, мне правда нравится? Так, потом пошел. Куда а, ну тут вон зеркалка есть. Тут все нормально. А ну-ка. Ай, да пусть летает там, пофиг. Ой, какая улица красивая. Сейчас тут сражение будет, дай боже. Я уже чувствую. Ой, это не душевная машина. Вот это то, что мне надо. А? Ну все, понятно, он тут кругами, вон он застрял. Так вот делаю, освобождаю. Его душа как будто потеряла что-то важное. Наверное, в этом тоже топатун виноват. Битл будет сегодня? Я прям чую, что сейчас будет Битл. Так. о, -о, -о. Они стали одним целым? Так. Агонец, а, -а, а Он звал кого-то на помощь. Да, я слышал, что меня так называют. Я не хотел никому мешать. Просто искал свое тело. И его стянуло в большую дыру. Поэтому я долго не мог его найти. А мы ему я помогли. Все равно нашел, не смог к нему даже я тебя очень хорошо понимаю. Сам сейчас в чужом теле. Ничего, Вы <с <с нибудь найдете свое. Спасибо, что помогли. Так, хорошо. Вот, мы очистили мальчика. Как выйти-то теперь? А, все так просто. Блин, а где же там ультрабитва какая-нибудь? А теперь давай заделаем эту дух. Конечно. Нечего ей тут быть. До съедуки. Глаза от Майка режет. Ой, сколько духов! Я ж говорю, что надо сразу чистить. я только сейчас об этом подумал. О чем? Туда ведь могло затянуть только меня. Ну вот видишь, как хорошо, что нас затянуло вместе. Это спорное учебное. Подожди, а как это только тебя? Что ты как-то неправильно подумал немножко Я считаю, что не только его могу затянуть Если маленького ребенка туда тоже затянуло Блин, столько денег дают, столько денег Эх, Ладно, человек-паук Мы без тебя как без рук человек пау. Ой, сколько духов ой, ой, ой, ой, ой Меня потеряли враги, да? Пацаны, я тут Пацаны Пацаны, я тут говорю. Минус один, пацан. Так, можно мне как-нибудь поставить, да? Оп, поближе, поближе к пацану. Минус один. Минус второй. Отлично. Ах ты... А я успел. А я успел. Не фартануется. Там кто-то еще летает, но... но... сейчас мы к нему сами перейдем, судя по всему. Так, где то там? Ладно, кайфую пока. Я сейчас подойду, сейчас подойду. Не переживай. Так, а кто где? Привет. Пока. Так, вон еще, я думаю, где-то я пропустил третьих духов. Я-то думаю, где-где, Они здесь кайфуют. Хм -хм. Блин, игра, конечно, очень долгая. Можно проходить и проходить. Так, отлично. Так, моя любимая часть. А -а -а -а моя обожаемая часть в голову попал, представляете? С первого раза. Неужели лук научился пользоваться? Вон тот вот. Блять, отскакивают стрелы, прикиньте. А, он сейчас призовет. Он меня не увидел, но он сейчас призовет, да. мамашку о, страшная какая, божечка Исчезла. А, не, вон она. М -м да Учник из меня такой себе, поэтому буду ей по спиннике Да куда ты? И где она? Исчезла. Теперь пока они меня не увидят будут этот самый да, он чуть-чуть отойти тихо тихо тихо тихо тихо смотрите смотрите в красном этот появился ну да, или это она появилась и это мальчишка в красном А как с ним сражаться то? не как понимаю конечно заметили вот и мамка появилась Сейчас настреляем, да блять сказал я и она исчезает Смотрите, это прям античитерство, отвечаем. Я так не хочу с ней сражаться вблизи, боже. А дострельну? Достреливаю. Так, подойдем сюда. Ага. Ага. Ага. ага. Блин, достреливаю? Я в шоке. Очень далеко Иногда не достреливаю, надо достреливаю Интересно получается Вот как с ним расправиться, интересно Его же нельзя просто так выкосить Как я понимаю Я не знаю, как с ним сражаться А может у меня в бестиарии что-нибудь есть? Э, Базданок, допустим э, Что это, персонажи? Э, скорбь Во. Чужак, порожденный чувством одиночества Которое испытывают люди, отрезанные от друзей и родных Обычно эти существа прятают в воздухе В ожидании своих жертв а мы ищем пацаненочка. А, вот, кстати, еще одна. Вот! Кутицека, которая не носит маску, открыть демонстрируя свое зародованное лицо. Она преследует добычу с беспощадным упорством. Постоянно ищет новых жертву. Кстати, это не она ли? Это... В старых присказках назовем это так. Так, подождите. А я их вообще увижу, этих маленьких пацаненок? Ну, это главные герои, понятно. А где? А почему еще ни одного мальца не вижу? Не понял. Да ладно. Я же помню, что я их видел как-то. Да ну. Там вот так интересные вещи. Заметки, журналы, места, пища документы понятия понятно ладно пойдем так сразимся сейчас вот она ее призовет и побежит за нами сразу же отвечаю давай давай давай давай давай давай ух ты, ух ты, давай давай давай давай давай хорошо, хорошо, хорошо, хорошо. Пошла, Ух ты, ей пофигу, ей пофигу, ей пофигу. А, не, не пофигу. Так, журненьки пока подожди, я через забор -то умею прыгать. А, вот она. Тихо, моё, мо моё, моё, моё, моё. Ой, всё. Ой, толстый. Здорово. Ч, заскучал? На, ты по ногам, по ногам. Ой, зонтик сломал. Она хилит ты? представляете, хилит. Хил. А раньше такое было вообще? А ты себя можешь захилить? Скажи мне. Нет? не повезла. Не повезло, не фортанал. Так, сколько я потратил? Два? Может быть это все из-за того, что я в нее луком попал пару раз? Ну как вариант. Я, по крайней мере, так думал. Что, можно? Ой, спасибо. Пятихаточку, конечно же. Статуя. Статуя самая важная штука. Так, здесь что-то интересное. у Ты, блядь, Что это Саму такое? Собой. Мумия человека-пса. Мумия с телом собаки и человеческим лицом. Выглядело серьезно. Так, четкий шквал. Закрыть, что больше никто четкий не, не это самое. Ну, вы поняли, не вот это самое. Ой. Ой, еще одна топочка появилась. И еще одна. Ой, ворота сразу же, которые можно освободить. Как-то видите... Неправильно в целом это было изображено Но судя по всему мы сейчас идем к статуе Потом 2 допки В общем у нас все расписано как надо А можно? А спасибо О. Так, а где сердце? О, я... А, статуя, да, услышалось Так, пожалуйста. самый быстрый. А, вот еще парочку. И так сказать, самый быстрый рейд, который у меня был. Где-то еще должен. Ага, вижу. Так. Еще появится? Да, знаете, появляется. Так, там еще справа третий, но мы чуть отойдем в сторону. Ага. Ух, сколько по кругу-то появляется. Боже. Они все заполонили тут Я понимаю, что их быстро убить Но почему они не заканчиваются? Как бы в надежде было, то, что они быстро Фахты... Что они быстро закончат Все? А где сердце-то? Я что-то не так делаю А, нашел Во, во, бля, а ч ⁇ одну-то? Надеюсь, мужик маски напрягся. Так, уже 10 из 50, отлично. Не, они так-то быстро собираются. Когда, ну, когда их пачками, пачками, да, суют здесь. Но, когда их суют, блин, когда приходится искать остатки, это просто капец. Так, а тут что-то никого нет. Ага, я понял. Расслабился, я чё-то. Так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так. Было больно. Да, я понимаю, я что, что было больно. Сейчас мы быстрее с тобой разберемся. А потом будем разбираться с остальными. Отлично. А, все, она все. Фух. Защищают защищает, как статуи-то от меня. Вы посмотрите просто. Им прямо они прям понимают, что если эти статуи буду брать, то все. Интересно, если я неправильно с тоже узнал, что будет, я что-то, кстати, это самое забыл уже совсем. По-моему, было в первой серии. Может, может быть и второй даже. Я даже что-то, кстати, не помню. Что было то с... с тех времен, когда я это самое промахивался, скажем так. Теперь можно идти. Да. Надеюсь, я... Надеюсь мои молитвы были услышаны. О, еще один допик появился. Так, теперь сюда. Конечно, услышь. У меня уже 21. Блин, а ведь помните, когда у меня была зелененькой столько? Ой, ой, дурак. Ой, повезло. Хотел на крышу, но не так на крышу. По-другому на крышу хотел. Так, ладно. Тут, в принципе, недалеко. Легкое приземление. О, пряточки. Йос. Куда это ты пропал в тот раз? Мы беспокоились вообще-то. Если меня находят, игра заканчивается. Может, давай опять прятки сыграем? Нифига себе. Я в этот раз так спрячусь, в жизни не найдете. Когда я там прятался, меня никто не находил. Это супер секретное место. Ага. Надо просто не попасть. Ага. Я тебе подскажу, оно в синие этажном доме, где на первом этаже магазин. Ну все, я побежал. Попробуй меня найти. Так, только не говоришь, у меня даже подсказки не будет. Побочное задание прятки три. Как ты думаешь, почему этот Йосукэ так любит прятки? Сложно сказать, но мне это не кажется нормальным. Пойдем поищем этот дом с магазином. Не, ну стоп, почему а тебе не кажется? Наверное, было много аварий. Чуть ли не каждую неделю. Интересно, как ты догадался? Я как бы езжу на мотоцикле. Твой мотоцикл разбился, если не ошибаюсь. <звы> так, стопы, я слышу призраков, и достаточно такое большое просто количество, и меня это напрягает. А, они все. А, они все наверху. А ч их так хорошо слышно-то? Да, ну. Оно... Так, как, кстати. Я только хотел сказать про магазин. Я только хотел сказать про магазин. Так, пойдем сразу на крышу. Да. Как мне повезло. На крыше оказались сразу духи. Так. Ага, это явно не крыша. Спускаемся. Так, значит, надо зайти именно внутрь, да? Не очень-то и хотела сюда заходить. Сейчас поднимусь. А. 8 этажей? Погоди, снаружи мы видели только 7, правильно? Посмотри на кнопки. Странно. Конечно, восьмой этаж. Теперь понятно, почему его никто не находил. В здании-то 7 этажей, а мы едем на восьмой. Интересно, если бы я пошел пешком. Опа. Эм, загорается иногда цифра 8, хотя ее не должно даже существовать. По-моему, это край. Ух а, это и есть его суперсекретное место. Сюда так просто не попасть, это точно. Я понял. На самом деле он хотел, чтобы мы сюда пришли. Что ж, попробуем заодно выяснить причину исчезновений. Так. Блин, а прикольно, такой лифт в скале. На самом деле, в целом, мне очень нравится подобное разнообразие, которое здесь сделано. И двери в скале, и потайники всяких э, юкаев. И чего сюда только не понатыкали? Я думаю, что нам просто прямо, если честно. Вон и домик на дереве, судя по всему, наш. Это подсказка? Стопудо, стопудово. А вон и мальчик. По-моему, он потерялся в лесу и что-то случилось. Мама! Папа! Мы просто хотели поиграть, а я же говорю, в лесу потерялся. А, это его остаточная, типа, душа, я что ли? Что-то такое. Так, ага. Ну, мне, наверное, сюда. Ну, о, а вон и домик. Где же он может прятаться? М -м -м, то есть нас заставляют прям реально искать в целом. Хорошо, я ага, вижу. Привет. О, о, ты меня нашел! С тобой может, ты уже хочешь домой? Не, не хочу. Здесь можно целыми день играть в прятки. Это что получается? Ты создал это место? Ага. Круто, да? Интересно, как? Это я еще плохо спрятался. Попробуй сейчас меня найти. А, то есть он прям, продал... О, прям продолжитель. Прям продолжить? Вот мы выяснили, из-за кого пропадают люди. Довольно неожиданный поворот, надо сказать. Тем более надо найти его и спросить, зачем ему это. То есть здесь из-за него пропадает ли? То есть тот ребенок, с которым он поиграл в прятки, он здесь потерялся. Интересно получается, что он создал это место, играя в прятки. Я думаю, вообще он печальный, да, как бы печальный ребенок, скажем так. А, давайте, так искать сложно, если честно. Я просто, правда, думал, опа, что это такое интересное. Я просто думал, что в целом он такой достаточно печальный ребенок. А это, оказывается, не так. Это он людей. Скажем так. Так, тихо. Ага, ага. Так, я сейчас куда-то заберусь, как я помню, чтобы его было видно, походу. Так. Не просто так нас сюда привели. Не просто так. Именно мы пришли таким путем, что немножко вперед, немножко вперед. Так, это ребенок, который заблудился. Так. Фаркур такая а вон и еще один, судя по всему, ребенок. Или это он и есть? И опять ага. А, надо было Давай, может, еще раз? <свобь> Стой! Он думает, это просто игра. Дети настолько уже. Я уже увидел по камере, вот. Пару детей, которые... О, три человека уже даже. Уже как минимум три человека, которых он сюда затащил. Что с тем где он? И где я возьми. Уже как минимум троих мы нашли, которые сам... А, кстати, надо найти куда пойти. В то фиолетовое место. Я думаю, что он сейчас там. Так, с этим мы, по-моему, разговаривали, да? Да, с тобой мы разговаривали. Ага. Мне уже ага. Ну это как... Хорошо, О, где? Стоп, я услышу, но не вижу. А, все, вижу. Как ты меня <с> не знаю по случайности. Вот там не да стой ты, блядь! Тормози! Что, опять? Вот там. Я, кажется, знаю, где тебя в последний раз искать. Но люди в своего, в своего рода дают подсказки вот эти вот потерянные люди. А -а -а -а. Кроме фиолетового места мне сейчас ничего в голову, кстати, не приходит. А что ж это выносливость бесконечная? Можно бегать быстренько хотя бы, более-менее. Более-менее быстренько. Мы ж тут уже были? Тут закрыто. Ага. А, в крыше, кажется, была дыра. Попробую залезть через нее. Спасибо, что ты подсказал. Осталось только найти, как... Ага. Так, остался? Ну подожди, ты еще Блять, не допрыгнул Да ладно, ты что? Это самое, не хватаешься с ручками Блять. Хорошо ладно. Не хочешь по-хорошему? Будь по-плохому ну, вот. Да ты второй раз здесь прячешься меня, Хватит уже прятаться Пора отпустить по домам всех, кто с тобой играл Иначе с тобой больше никто не будет играть в прятки. Как так? Почему все всегда так хотят домой? Домой? Если домой. домой. Мне там тоже придется прятаться. То есть к родителям тебе не хочется? Нет. Если мама или папа меня увидят, они меня накажут. Стоп, почему это? Не бойся. Если всех отпустишь, мы отправим тебя в другое место. Тебе там будет и лучше и спокойнее, чем дома. Спасибо, что вы играл со мной. Пока. Судя по всему, это не все. А, а, нас так сразу отпускают. Я думаю, что это самое, что это не все. Меня, наверное, дома уже потеряют. Я побегу. Беги, беги. Больше никогда не буквы. Конечно. А где третий человек? Их было минимум трое. Может быть, даже четверо. Хм, что-то здесь не так, блядь, кого-то он не отпустил. Думаешь, с ним все будет нормально? Надеюсь. Я тоже. Жаль, что ему не повезло с родителями. Такое бывает чаще, чем хотелось бы. Хорошо, что для него все закончилось. Я, честно, не уверен. А, все, реально все? Идем, кстати, воротам, они ближе. Так, 1000 духов и 7500 мейка Да, денег сыпет, божечки О, толстый привет Ладно, давай на тебя не пожалею Стоит тут такой Блин, надо поесть что ли? Нет, ладно, еще пока потерплю Фиксно Жизнь еще пока, ну, не требует А, это же наша своего рода Допка была Блин, там же тоже долго. Блин, их реально куча прям сыпят, так, такие, такой куча огромные. Они ты реально ты. бесит в целом. Блин, туда и эти ворота входить придется. Сколько у нас Ну, в принципе, есть пару минут, как говорится. Так, там есть кто-нибудь? Конечно, нету никого. А зачем кто-то? Так. Давайте поближе прыгнем. Блин, да, зеркалка, смотрите. Реально заставит помогает О, миры, поэтому через эти врата можно попасть на Смотрите, как красиво. Вау, эти заходим. врата ведут прямо в загробный мир. Вернуться назад будет нелегко. Ты готов? Да пойдем. Конечно. О, признать храбрее, Ой, спасибо, это было мило с твоей стороны. Сейчас его аккуратнее рядышком положим это вот так. Попить надо обязательно. Так. Так, так хорошо, хорошо. Раз. <свят> минус первый сразу. Ой. Ты может быть? <свят> надо постараться меньше тратить, потому что, во-первых, будет как минимум 4 босса. Это минимум, да? А, на который я уже согласен. Тоже как в прошлый раз было, да? Мы зашли в ворота. У нас отнимут, походу, кейкея. Походу. А зачем нам еще лукострелы дают? Так, ладно, мы так снимем. Так. Раз, два, раз, два. Не хочу подкрить, потому что это жирно слишком. Ух. Ты. <code father paste> блять, промахнулся. Блять, я промахнулся. Какой <слабовать> раз там, Попал. Да чтоб тебя. Ай-яй-яй, -ай -ай, промахнулся. <су -у> да логи, да что такой. Да отстань, да отстань Сейчас встану, гей. давай, давай И сюда, да, ты шо? А а а Ох, ты ж блядь Ебать, она быстрая, твоя. Ну конечно, конечно А ты поешь, поешь сегодня? Да поешь, да поешь, я тебе говорю Поешь, поешь, поешь, поешь, поешь. Ах, ебать, она дикая, его полный А ну пошла вон, пошла вон. О, я сейчас умру, наверное. Тихо, тихо. Тихо. Давай. Сначала поесть. Да пошла от меня вон. Ой, она умерла. Фух. Так, давай еще поедим. Какая она дикая-то, ешкин. Отлично. Так, ладно. Если уж я такой косой, я вторая. Иди сюда, сука. Да ну с ней разбираться. Oh. Я просто в целом Правда был не готов сейчас с этим самым, -самым. Это правда очень долго Фух Ну первый меня напугал. Нормально так напугал. Меня аж прям это самое Отдернуло от нее Так он там держит эту штучку Ой огонечек вернется отлично Так сейчас на обратном пути нас ждут еще босс Больше чем уверен Ну ладно, у нас 10 огоньков, поэтому, думаю, мы справимся. Особенно, если будем их по очереди колбасить. Так. Думаешь, туман снаружи развеялся? Это мы узнаем, когда вернёмся. А, нам, конечно, а. и задержаться, если хочешь. Не-не-не, спасибо. <связываем> <связываем> угу, угу, Видимо, просто так нас отсюда не выпустят. Нет, конечно. Не нужно сражаться со всеми подряд. Просто ищи выход. Да не, ладно, я уже как бы сражусь, фиксирую. Ой. Я там не добил одну. Она там мешает пройти, кстати. Так, и бабах. Ах ты. Бабах, я сказал. Да вы что? Двух сторон, а так нечестно, вы знаете А успею? Нет, не успею Естественно А, сразу двоих, красота Опа. Так, сколько? Три осталось Поесть, да? Да, давайте перекусим так, начал едой пользоваться. Представляете, едой. Так, пошла он. Следующий. Пошла вон. Так, огонек накапливаем. А, все? Я лучше зелененькую потрачу. Красненькую жалко. Блин, у меня ульта есть, но я не очень понимаю, как она работает. Нет. Выбираться из загробного мира целое приключение радуйся вся карта очищена оттуда вообще мало кто выбирается кстати если ты не заметил рядом с вратами что-то решить. захвати с собой так подожди Блядь, прям между домами да упал ну конечно как по-другому а, так я взял. Все, четкие, да, лежали. Не, ну может здесь еще что-то есть? А, не, здесь ничего нет. Духи... Ладно, давайте захватим. А, да. ага. Ой, уже половину собирал. Ничего себе, сколько людей. Неплохо. Так, идем за доп-квестом. Будем заканчивать. Оп, оп, и оп. Господи, куда же он мог деться? Мой пёс куда-то убежал. Я его уже обыскался. Ага. Это необычный пёс, если что. Он умеет разговаривать. У него даже лицо человеческое. О, помните, мы находили? Не исключено, что он-то нам и нужен. Если, конечно, этот парень не врет. Пропавшая собака. У нас просто ее тело есть. <звы> так, человеческое лицо, значит. Ага, вон толстый. Так, а кроме толстой есть еще кто-нибудь? Тогда в присядке. А, вон еще один толстый. Ну, мы по очереди тогда с ним будем разбираться. Правильно, правильно, посмотрим на собачку. Ваша собачка, да? Сейчас это, делен, вот, это вот тут... Это вот тоже выкосим. Потому что он будет нам потом, может быть, мешать. Все, возьмем. Я бы тоже сок купил. Но у меня тут вот уже твои покупочки забил. Так. Этот пес вроде обычный. Ну и не трогай его, пошли дальше. Ах. Как быстро. Подожди, где-то рядом чужаки. Будь осторожен. Ладно, помогите мне, пожалуйста, мой брат сошел с ума. Он думает, что я пес и все время на привязи меня держит. Похоже, мы нашли, что искали. Вернее, не совсем. Помогите мне как-нибудь, пожалуйста! Он уже близко, я чувствую Вот так. Я бы не стал отводить его к брату Это как-то неправильно Согласен что это вы с -ух, Ух, нифига себе, он с ума сошел а -а -а. Ой Когда они успели. А, а че их так много-то Лови взрывку еще одну взрывку. Блин, у меня одна осталась. Как я с ним сражаться-то буду? Блин, блин, так много еще. Стой, зонтиками позакрывали. Я сейчас как культу использую. Так я не знаю, если честно, что она делает. А, кстати, она подзарядила мои взрывки. А, и все замедлено, смену сколько Блин, а Ульта это класная штука в книге. А, но ну он обратно пополняет, я понял. Все, я буду знать, как Ульта работает. Отлично. А теперь разберемся с ним. А ведь сначала по нему и не скажешь, что он. Свой дух был. Как это было, сразу непонятно, интересно. Ну ладно. Как хорошо Если бы не вы, я бы так и ходил на поводке Младший брат старшего брата Да Жестоко Кин получается быть, чтобы относиться к собственному брату, как к собаке На его фоне ты со своей сестрой выглядишь прямо святым Ну я не то чтобы герой Но уж точно получше него Блин, это жесть А я думал это прям это самое Ну ну, вы поняли, конечно же. Я думал, ну, будет прям реально нормальный Человек и собака. С человеческим лицом. Кого мне ебать хотел? Жесть. А мне кажется, есть как бы несколько вариантов, что с ним могло произойти. Ладно, идем к следующему квесту сразу. Что за пара заморачиваться-то? Проходим его, чтобы дальше потом уже по сюжетке спокойно пойти. Так. А вон еще одно дерево, кстати, которое надо освободить. А вот там и квест рядышком. Блять, ненавижу я эти штуки. Вниз. Они меня не потеряют, наверное, нифига. Ну да, конечно. И теперь за мной летать-то. Да. Ладно, она их хотя бы догонит, лучше страшно. Ну, кстати, не с. А, нет, стукает, блядь. Блять, получше мы его. <существует> Блин, я не из-за препятствия так же, как и я прям. Не, я лучше на них зеленые потрачу, если честно. Другими я боюсь промахнуться. Люди не них столько надо. Блин, меня так бесит, когда я отпускаю прицел. Понятно. Пусть хочу попробовать. Понятно. Бесполезно. Оо. Ну, она меня, Она меня потеряла, она меня видит и не видит одновременно. Считаю, что это лучший заход против них. Правду. Я понял, понял. А где душа то твоя? Не понял. Не понял. Где? А, все, вижу. Хорошо, что мы их спасли. Их так четко охраняли. Две душинки. Ну, не две, а там по сотне. По сотне. Но все равно. Эй! Эй! У тебя сразу видно, что ты одухотворённый человек. Одухотворённый. Одухотворённый? Даже я усмехнулся. Слышишь голос моего ангела-хранителя? Очень одухотворённо, да? Не уверен, что это именно ангел-хранитель. Короче, меня зовут Асадзан Урайя. У меня канал про культизм. Вы сто процентов про меня слышали? Нет. Не слышали. Вас правда родители назвали горой ужаса? Неважно. Важно, что у меня есть просьба. Так, так, так. Мне... мне хотелось немного одухотворить свою квартиру. Одухотворить? Ну, не... не Вы могли бы что-нибудь с этим сделать? Так, подожди, в каком и плане стараюсь? постаралась? Не очень понимаю, о чем вы, но мне все это не нравится. У меня тоже дурное предчувствие. Помогите мне, и я уйду за голубыми руками. Мы попробуем разобраться, что случилось. Нет, стой, подожди, в какой-то... Там... Чуть-чуть и на... вы мне не поможете, то никто не Да, я уже понял. Нас держит за лохов, я понял. Ой. Ой, блин, Не успел подойти, а уже тут такое. А. У меня, кстати, было, по-моему, пару новых уровней. вы тут отсюда. А ты что, думаешь, от моих уйдешь? А, тут многовато что-то. Так, опа. Давайте, ладно, поднимемся как нормальные люди. Но что с тобой? Понятно, как она переставлялась квартиры. Ну, там еще один, но нам на него пофиг. Она нас так не впустят, да, я пока чё, мы с ним сражались. Да, блять. О, спасибо, умел просто эту простую задачу. Правда. Так, тут какой-то где-то предмет, вот это, да, мое. Странно, талисман перевернут. А, она еще и талисман верх тормашками зафигарила. вот какая умница. Странно. А, я понял. Подождите, я увидел предмет. А, вот фотка, Что да? Что это? А, жутковатая фотография. На фотографии забешка нечто сверхъестественное. Что, блять? А, сзади что то да, вижу. А, это дерево, подождите. Ладно, пока непонятно, ну ладно. Потом разберемся. Сколько у нас там по времени, там это самое вот это Я вот. прямо чувствую, что там происходит что-то нехорошее. Готовься к худшему. Так, оу. Зачем такая не видел большая плеча? Здоровенной куклы. Ее хоть сейчас спокойно в поле ставь, отличное пугало выйдет. Используй призрачное зрение, вдруг что-то найдешь. А квартирка-то выглядит ничего так, если честно. Похоже, она вела свои трансляции отсюда. Такое чувство, что за нами наблюдает с балкона. Там кто-то есть? Знаете, если честно, так подрассуждать больше похоже на вебкамп. Тут как бы такое расположение комнатки Она вроде бы оккультизмом занимается Но тут это все выглядит как-то, знаете а, Плетеная кукла большая Которую она, наверное, обжимала Маленькая Она сама делала кукол для проклятий? Скорее всего, ей казалось, что они для магии Они а для проклятий Ну да, она же одухотворенная um, да Так, вот здесь что-то интересное Впервые вид Привет. Я хранитель этого священного шкафа для одежды. Хранитель шкафа для одежды. Без меня он превратится в рассадник моли. И что нам с ним делать? Это обычный призрак. Изгони его. Да. Рассадник Моли. Нифига себе, призрак. Там... Она его, походу, в куклу засунула. Вот он и сидит, кайфу. Поймала чью-то душу бедную. А, с этими перевернутыми знаками на, наловила тут призраков, блин. А после этого, конечно, блядь, проблем не оберешься. Да Я че? думал, фэн-шуй требует, чтобы раковины держали в чистоте. Если ты не заметил, проблемы здесь не только с чистотой. Топор. О, холодильник. О, даже духовная еда есть, представляете? Так, что-то тут он про балкон говорил. О, кто-то смотрит, да. Как бы я хотел здесь жить. Призрак такой. ты тут прямо рассадник всяких психов. Извини, но тебе пора уходить. О, смотрите, как красиво получается. А я уже забыл, как кстати А, вот, да. Прощай. Угу. Так, где я еще не был? Блин, ну это я отвечаю на похоже. Вон камера стоит. Вот большая плетеная кукла. Ну тут все и так ясно, да. Так. Что у нас здесь? Ничего сверхъестественного. Ничего она. Чего она пыталась добиться, он Уважаю хотел сказать. Принимать ванну при свече. Ой. Если ты так любишь свечи, вали лучше на кладбище. Хороша шутка. Да уж, она не просто перестаралась. Она напризывала себе темных духов сюда по случайке. Заключ... Заключила их в своих куклах, а у нее их дохренища. Везде, даже в ванной. Блядь, она забила в плитку. Да. Она, я смотрю, могет. Так, а где еще кого искать? Не, не, не, в туалете сто кто-то есть. Не, нету никого реально. Так. А вот. Господи, он с ней обнимается. Ну, понятно, да, почему он с ней обнимается? Кто там с ней спит? Ну, естественно. Кто там с ней тут и обнимается тут. Кажется, больше тут никого нет. Видео говорили, что призраки ну, тоже мешали эту квартиру, Ой, да. Туда же лесбиянка, призрак был. Душ с ней хотел ходить вместе. Ну Мы что? закончили. Теперь в вашей квартире никого нет. О, спасибо! Я уже не знала, что с этим кошмаром делать. Мне интересно, как ты вообще дошла до такой жизни? Я же говорю, хотела сделать дом более одохворенным. Ну да, только ничего хорошего из этого не вышло. Неважно, главное, что мы решили проблему. Ты собираешься на тот свет или как? Да, конечно. Спасибо. До встречи. Стоп, подождите, а как? До встречи? Она что, хочет вернуться? Даже если так, в этом мире ей не будут рады. А, подождите, подождите. А зачем ей на тот свет, если мы ее могли? Есть и другие, надо найти их. В катарасе. Катарасе или Китарасе, я забыл как она называется, засунуть вот в эту бумажку. Ну, по, по факту, зачем, если мы правда ее могли засунуть в эту бумажку, и, вуаля. не пиши, не пропало и все прекрасно. Ну как по факту, да. Ну, ладно, пойдемте до телефона, пора заканчивать. Так, стоп, а может быть где-нибудь квест реально появился? А, это не то. блять, еще один квест, а сколько времени? А все, а да, все. Так, что у нас тут? Ну я что-то квестов здесь больше от нее не вижу. У нас осталось последняя, судя по всему. Доп... Ну, не факт, что она последняя, но одна из последних. А, это, кстати, кровавые вишни. Это, кажется, она скверно поразил еще одну дереву и вишню. Там она будет посражаться. Так, в следующей серии готовьтесь в начале к сражениям. Как-то так. Поэтому будем заканчивать. А, да. Необычно, конечно, немножко. Но неплохо. о Кей-кей, дай угадаю. Ты так и не убрался на кухне, как я тебя просила? Ну, я спросил Акиту, и он отказался. А что ты сразу на меня-то все сваливаешь? А, все? Это весь разговор? Новый уровень. Я новый уровень потом буду в ней, в ней видео прокачивать. Это, это реально -то у меня долго время отнимает. Подождите. А доп квест там убраться на кухне не появился? Нет, вроде нет. Где-то здесь просто. Вот здесь мало всего я нашел. Блин, город просто упичкан всякой фигней. Не нужны и нужны сразу одновременно. Ну, в принципе, все, да. Так что подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, предлагаю тигры для обзора. Спасибо, ребятушки. Эти, эти красивая луна была. Была луна, да пропала. Аж обидно стало. О, о, блять. Прикиньте, неожиданный поворот. Поднялся, а тут духи меня ждут. пока-пока.